Добрый вечер! В эфире программа «Неделя спорта». А это значит, что в ближайшие 12 минут тебя ждет крутая подборка спортивных новостей. Поехали! 7 октября в стенах культурно-спортивного комплекса «Уникс» состоялся очередной этап ежегодной спортакиады КФУ среди первокурсников. На этот раз сильнейшего выявляли в мини-футболе. О результатах нам расскажет Анастасия Павлова. Прошедшие выходные 16 институтов Казанского университета встретились на площадке культурно-спортивного комплекса «Уникс» в рамках спартакиады среди студентов первого курса. На этот раз мини-футбол. Турнир проходил по олимпийской системе на вылет до одной победы. Для всех зрителей данного турнира стало большой неожиданностью выход Института экологии и природопользования в четверку лучших, где им конкуренцию составили команды Института геологии и нефтегазовых технологий, Набережно-Челнинского института и юридического факультета. Наша команда получила, проходила очень серьезные сборы, тренера дали очень серьезные нагрузки и к этой спартакиаде мы подошли в хорошей форме. Результат дал показать. Спартакиада дает нам спортивно развиваться, развиваться физически, морально. Первый полуфинал сборной геологов против Юрфака. Команды показали достойную игру и длительное время держали равный счет. Однако на последних минутах турнира команда Юрфака забила соперникам гол, тем самым обеспечив себе дорогу в финал. Пару в финале Юрфаку составили игроки сборной набережной Челнинского института Казанского федерального университета. Предсказать исход матча было сложно. В первом тайме Юрфак открыл счет, забив два гола подряд. Однако челнинцы не были готовы отдать победу и быстро сравняли счет. Во втором тайме команды также шли на равных. И итог игры решила серия пенальти. Удача обернулась Институту набережных Челнов. Они словно вырвали победу, забив 4 гола из 5. Матч закончился с общим счетом 4-3. На спартакиадре первокурсика мы уже приезжаем четвертый раз. Уже по прошлым и позапрошлым году мы общую спартакиаду выиграли. В этом году тоже постараемся занять первое место. В финале э, юридический факультет да, по достоинству сопротивлялся против наших команд. Получилась хорошая, отличная игра. Ну а серия пенальти – это, конечно, лотерея. Должны были выиграть и юристы, и набережный институт. Нашим просто повезло. Анастасия Павлова, Ильвина Губайдулина, «Неделя спорта». А мы продолжаем программу «Неделя спорта». И сегодня у нас в гостях Алексей Николаевич Ливанов, начальник отдела организации физкультурно-массовых и спортивной работы. Здравствуйте, Алексей Николаевич. Здравствуйте. Вы были с нашими спортсменами на 10-м Всероссийском фестивале студенческого спорта. Расскажите, пожалуйста, поподробнее об этом фестивале и, в принципе, о результатах нашей сборной. Все верно. С 1 по 6 октября этого года 10-й юбилейный Всероссийский фестиваль студенческого спорта в этом году прошел в городе Коломна, Подмосковье. Наш Казанский федеральный университет представлял Республику Татарстан на данном фестивале. Фестиваль юбилейный, студенты нашего университета принимают не, не первый год участия, но каждый фестиваль он отличается. В этом году организаторами фестиваля был поставлен новый вид программы, это «Конкобежный спорт». И тем, тем более, данный вид проходил на лучшем крытом ледовом центре России, где проходил этап Кубка мира и чемпионаты Европы. Поэтому студентам очень понравился данный вид и с интересом мы ждали результатов. Но оказалось для наших спортсменов данный вид самым успешным. Но а, если говорить о, о фестивале в общем, можно подвести не некоторую черту и а, посмотреть на результаты, которые наши студенты показали. А, в этом году от нашего университета принимала участие баскетбольная команда 3 на 3 среди мужских команд и среди женских команд. Среди мужских команд а, ребята неплохо показали себя, выиграв все результаты в групповом этапе. Пройдя 1-8 и 1-4 финала, ребята вышли в полуфинал, но, к сожалению, в упорной борьбе проиграли одно очко и не смогли бороться за первое место. В матче за третье место нашим ребятам предстояла серьезная команда Челябинской области. К сожалению, наши ребята проиграли, заняли четвертое место. Если смотреть женский турнир, наши девушки неплохо проявили себя. Конечно, игры были не совсем однозначные, где-то проигрыши, где-то выигрыши. Но в любом случае девушки боролись до конца, дошли до стадии 1-4 финала, где заняли в итоговом протоколе пятое место. В программе плавания в этом году... Была серьезная конкуренция. Наша команда представили, как и старички, грубо говоря, студентов старших курсов. В этом году мы также привлекли и студентов первого курса. Среди них был мастер спорта Раков Степан, Институт международных отношений, и Камалеева Гулина, кандидат мастера спорта, Институт фундаментальной медицины и биологии. Ребята показали очень хороший результат, хорошие секунды, но, к сожалению, большая конкуренция оставила наших спортсменов лишь только на седьмом месте. Следующим видом программы у нас проходили шахматы. В этом году в этом виде программы мы ждали хороших результатов, так как а, наша команда поехала на фестиваль в ранге действующих победителей а, фестиваля. Но, к сожалению, смена поколения, а, к сожалению, с прошлогоднего состава у нас ушли лидеры команды а, среди девушек. А, к сожалению, в этом году шахматисты у нас а, немного слабовато высыпали и закрепились в середине турнирной таблицы. А, самым интересным для нас новый вид спорта оказался конкобежный спорт в данном виде программы к счастью для нас и очень интересно оказалось то что на фестивале не было равных на, нам ребята бежали личные три дистанции это 100, 300 и 500 метров а также организаторам турнира было предложено поучаствовать командам в двух эстафетах это командный спринт и встречная эстафета по всем видам программы в данном виде фестиваля наши спортсмены забрали все золотые медали. И плюс у нас один представитель на личной дистанции стал второе место. Ну, думаю, наверное, можно назвать фамилии наших победителей. Это Гатин Даниил выиграл все золотые медали Институт международных отношений. И Заусаева Татьяна юридический факультет. Это наши лидеры а, в данном виде. А, Следующие виды программы у нас а, а, представили в гиревом спорте. Здесь выступал а, мастер спорта по гиревому спорту Хакимов Ильнур. А, в прошлом году Ильнур остановился на, на фестивале на строчку ниже, то есть занял пятое место. В этом году немного улучшил результат, но, к сожалению, по итогам двоебория, он занял только четвертое место, остался в шаге от медали. И еще один интересный вид, где мы никогда не попадали в призы. В последний день фестиваля стоял с полоса препятствий, это комбинированная эстафеты. В этом году организатор турнира... Включили в эстафету а, разные элементы. Это и легкая атлетика, и баскетбол, и хоккей. А, было предложено 10 этапов. А, участвовали 5 юношей и 5 девушек. А, наша команда показала высокие а, результаты. А, хорошее время – это лучшее время. Но, к сожалению, получив на одном этапе штраф, а, мы проиграли хозяину турнира всего 0,17% сотых секунды, то есть меньше секунды, и довольствовались только вторым местом. Подведя итоги данного фестиваля, можно отметить за последние 4 года участие наших студентов именно в данном фестивале. В этом году мы показали наивысшие результаты. То есть у нас получается первое место в конкобежном спорте, второе место в полосе препятствий и завоевали 11 индивидуальных э, медалей. Поэтому поздравляю наших студентов, наших спортсменов, поздравляю нашу университет и республику с неплохими результатом. Надеюсь, в будущем э, наши студенты покажут э, еще выше и подтянемся к э, лидерам. Э, Регионов. Какой, в принципе, у наших ребят вектор развития на ближайший год? Если брать ближайший учебный год, также мы сейчас переходим плотно к спортиаде вузов Республики Татарстан. Планируем хорошо выступить во всех видах спорта, побороться с Поволжской академией. Но есть виды спорта в этом году, которые новые для нас, и мы Стараемся принять участие и создавать новые направления, новые команды в нашем университете. Спасибо большое. Давайте перейдем к следующей теме. Спартакиада первого курса КФУ. Как вы, в принципе, оцениваете подготовку наших ребят и в целом спартакиаду? Если рассматривать те виды, которые уже прошли, очень отрадно, что в некоторых видах у нас в этом году очень хорошее пополнение. пополнение на фоне даже сборной нашего университета. Очень серьезная конкуренция прошла в соревнованиях по настольному теннису. Интересно то, что первое место завоевал в этом году Институт вычислительной математики. Вот. Ну, в шахматах традиционно есть институты-лидеры команды, которые занимают постоянно в этом виде спорта. В мини-футболе в этом году также порадовало то, что помимо юридического факультета и набережной челнынского института третье место заняла команда института экологии. Это команда института из малой группы. Вот, они, в принципе, на равных конкурировали с большими нашими подразделениями. Но, надеемся, в оставшихся двух видах будет интересная борьба. И мы Посмотрим на ярких спортсменов нашего университета. Спасибо большое. А с нами был Алексей Николаевич Ливанов, начальник отдела организации физкультурно-массовой и спортивной работы. Спасибо вам за приглашение. Спасибо вам, что пришли. Это была программа «Неделя спорта». И с вами была я, Виктория Степина. До новых встреч.